Так, сегодня у нас с вами йога для похудения. И, как сказал один знаменитый диетолог, для того, чтобы похудеть, нужно потреблять калорий меньше, чем вы их сжигаете. Я, если честно, не очень сторонник этого метода, потреблять меньше, чем я сжигаю. Мне больше нравится обратный метод, то есть сжигать больше, чем потребляю. То есть я не фанат различного рода голодовок, хотя они приносят, конечно же, если грамотно все сделать, отличный эффект приносит, например, и Кадаши вот будет в пятницу или завтра, не помню точно, э, посты Кадаши раз в две недели или различные вот эти посты. Отличная вещь голодовки для тех, кто хочет похудеть. И в принципе можно это делать, но пожалуйста, делайте очень грамотно. Мой путь не голодать, не ограничивать себя в чем-то, а наоборот развиваться. То есть, э, когда мы себя в чем-то ограничиваем, мы особо как-то не развиваемся, а я вам все-таки советую через йогу, через физические упражнения, через фитнес, спорт, все-таки калории эти сжигать. Я помню, когда-то, когда бегал, занимался бегом очень сильно, я ел раза в три больше, чем сейчас, и был таким худым, что просто невозможно было сотреть. Все потому, что очень много бегал и много калорий потреблял. Поэтому, друзья, сейчас сегодняшняя йога у нас, конечно же, йога без бега, но йога достаточно динамическая. То есть она с одной стороны для начинающих, но с другой стороны она достаточно будет динамическая, что даже люди, которые имеют достаточно хороший опыт в йоге, увидят в ней какие-то вызовы, какие-то интересные упражнения. И не стоит забывать о том, что каждое упражнение йоги можно сделать немножечко продвинутым. То есть я буду показывать медленно, буду показывать различные варианты. Вы смотрите, какие вы эти варианты можете делать. Например, отжимания я буду показывать, но не знать, что все должны срочно отжиматься. Можно колени поставить. То есть различные вариации, которые всем подходят. Так, друзья, начинаем с вами с... Разминки. Сейчас, одну секундочку, я еще раз посмотрю на компьютер, есть ли проблемы или нет. Ну, надеюсь, что проблем нету. Так, друзья, давайте начинать. Разомнемся сначала хорошенечко, потрем наши руки, для того, чтобы кровь у нас хорошенечко прогоняла наши калории по всему телу. Да, здесь мы хорошенечко прокрутим суставы, с другой стороны прокрутим кистевые суставы, в разные стороны, то есть один кулачок мы крутим вперед и один кулачок мы крутим назад, таким образом, чтобы у нас еще немножечко активировались наши полушария мозга, да? то есть этот к себе, этот от себя. Отлично, с локотками один крутим вперед, другой крутим назад. И, как я уже говорил, конечно, если у вас не получается, то два локотка вперед, два назад. Попытаемся один прокрутить вперед и другой начать, чтобы у нас они двигались в разные стороны. В одну сторону и в другую сторону. И здесь я вам покажу маленький трюк, как хитро делать это упражнение. Есть, Как будто мы едем на велосипеде или на машине. То есть я прокручиваю в эту сторону. И делаю то же самое этим локтем. То есть я, получается, как будто еду на велосипеде. Они у меня в одну в ту же сторону крутятся. Да? И если я буду делать эти упражнения, но уже в этой плоскости, то как раз и получится то, что мы и хотим. То есть один кулачок верится в одну сторону, а другой в другую сторону. Да? То есть, видите, я не меняю направление. У меня они двигаются в одну сторону. как бы И в другую сторону то же самое. То есть я кручу назад на велосипеде и переставляю их в эту плоскость и у меня получается что они двигаются как бы в разные стороны Да, это маленький такой трюк, который поможет вам когда вы занимаетесь дома, чтобы развить практику этого упражнения плечи, поднимаем руки наверх, одну руку вниз другую руку тоже вниз, но уже сзади Да, получается у нас такие вот Упражнение мы делаем. Пытаемся, чтобы у нас ступни были параллельны. Пытаемся, чтобы у нас макушка смотрела наверх. И пытаемся, чтобы копчик был направлен вниз. Руки пытаемся держать полностью прямые. Отлично. И парочку раз вперед. И парочку раз назад. Отлично. Делаем немножко ножницы. Отлично. И в эту сторону тоже. Отлично. Так, друзья, одно плечо крутится у нас в одну сторону. Другое плечо крутится в другую сторону. То есть правое вперед, левое назад. То же самое, что мы с вами делали в эту сторону. Только руки у нас лежат внизу. И полностью делаем мы с вами прокруты в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Так, друзья, плечи вперед, плечи назад, голова вперед, назад, вперед, назад, вправо, влево, посмотрели направо, посмотрели на вилево и сделали парочку проворотов в одну сторону и в другую сторону. Отлично, опускаемся снова с головой вниз и... Продолжаем упражнение на э, грудной клетке. Здесь мы втягиваем грудную клетку как только можно, сгибаем немножечко коленки, подаем таз вперед, опускаем голову вниз и максимально сгибаем спину как только возможно. Здесь наоборот, мы полностью выпрямляем наши ноги, выпячиваем грудную клетку вперед, соединяем максимально лопатки. Открываем пятую чакру вишутку, смотрим вперед и пытаемся максимально, как будто мы выпрыгиваем вперед. И делаем обратно втягивание сюда и обратно выпячивание вперед. Отлично, снова втягиваем, снова впя... <с> выпячиваем, впячиваем, выпячиваем. Отлично. Теперь попытаемся сделать то же самое, но уже в разные стороны. Например... В одну сторону вправо и в другую сторону влево. Да, мы в одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. Да, парочку раз так делаем и попытаемся с вами завершить круг. Мы как бы делаем полностью круг в одну сторону и полностью круг в другую сторону. Отлично! И подходим к самому интересному, к животу. То, в принципе, похудение, наверное, больше связано с животом, чем с какими-то другими частями тела. Поэтому для этого разминаем немножко руками. Да, живот у нас полностью расслаблен. Да, как в йоге делают животом, как в йоге принято очищать кишечный тракт, как в йоге принято все мышцы в тонусе держать и вообще всю эту весь этот пищеварительный огонь в тонусе держать. У нас есть ролик замечательный на канале, называется «Утренний очистительный комплекс». Именно вот как само название, так оно и есть. То есть его надо выполнять с утра для тех, чтобы для того, чтобы очиститься. И этот маленький комплекс минут на 10, который вы можете делать каждое утро. И тогда у вас с животом не будет абсолютно никаких проблем. И тогда вы сможете восстановить свой обмен веществ, и тем самым вес лишний, который у вас есть, который вам мешает жить, он, конечно же, уйдет. Так, следующее упражнение. Мы прокручиваем тазом в одну сторону, прокручиваем тазом в другую сторону. Отлично, теперь мы делаем так называемую банху или удияна банху или брюшной замок. Мы полностью выдыхаем, насколько это возможно, и когда мы выдыхаем, мы втягиваем живот максимально в себя. То есть что в идеале в хатха-йоге Прадипики написано, чтобы у нас стенка живота дотронулась до позвоночника. Ну, я думаю, что вряд ли у кого так получится, у меня, например, так не получается. Это что значит? Это значит, что максимально выдыхаем, вот вообще воздуха в легких не остается, и максимально мышцами втягиваем живот. Вместе выдыхаем и втягиваем. Обратно, аккуратно вдыхаем. Никаких резких вдохов, не надо вот это вот... Чтобы резко все у нас воздух заполнился, очень медленно и плавно вдыхаем и делаем еще раз это у Диана Банку, но уже с движением. То есть мы, когда мы полностью выдохнули, сделали поворот тазом в одну сторону и поворот тазом в другую сторону. Вместе выдыхаем, втягиваем и двигаем тазом. Вдыхаем. Отлично. Еще разочек мы делаем с вами удеяна банху для... и наклоняемся вперед. Наклоняться вперед не обязательно полностью, просто наклонитесь как-нибудь вперед, а чтобы можно было опереться о коленке и расслабленно втягивайте живот в максимально грудной клеткой максимально к позвоночнику. Если грудная клетка, то есть ребра а по ощущениям как бы выпячивают вперед, это так и надо, это именно оно и есть. То есть мы как во время выдоха и во время выдоха и втягивания живота у нас все органы распределяются по разным сторонам, они немножечко сжимаются и деформируются и поэтому кровь от этих органов вся она отливает, потому что места мало. А когда мы вдыхаем, мы, соответственно, приливаем туда кровь к этим органам. И таким образом у нас органы вновь насыщаются свежей, чистой кровью, наполненной кислородом. И, конечно же, обновляются вся клет все клетки, обновляется кишечные тракты, желудочно-кишечный тракт. И обновляется все, что должно обновиться. Давайте, друзья. Вдыхаем, затем вместе выдыхаем полностью, втягиваем живот. Наклоняемся вниз, ставим руки на коленки и втягиваем еще сильнее. Отлично. Отлично, друзья. Так, ну а теперь перейдем к с вами к дальнейшим <coughs> э, процедурам, к дальнейшим э, занятиям. Э, к ступням. Прокручиваем ступни в одну сторону, прокручиваем ступни в другую сторону. Отличненько. Здесь вовнутрь, во внешнюю сторону и немножечко, ups, и немножечко покачаемся в одну, в другую сторону. Отлично, помахали. Здесь то же самое. Ступня в одну сторону прокручиваем, в другую сторону прокручиваем. Во внутреннюю сторону, во внешнюю сторону. И немножечко покачались на голеностопе. Проверили, хорошо ли у нас работает голеностоп. Отличненько. Здесь ступни поставили параллельно. В разные стороны провернули. Вместе свили коленки. Снова в разные стороны. Снова вместе свили коленки. И попробовали сделать кружок. То есть здесь мы стали на подъемы. Перевели на внешнюю сторону, на ребра. Здесь перевели на пятки, на внутреннюю сторону. И снова поставили вперед. Да? Получилось у нас такой полный круг. И в другую сторону то же самое. То есть на носочки на, вне, на внутреннюю сторону. Теперь теперь на пятки, на внешнюю сторону. Снова на носочки И получается у нас такой вот круг, но уже в другую сторону. Отлично. Коленки поднимаем ногу наверх, помахаем вперед-назад, вправо-влево. И парочку раз в одну сторону, парочку раз в другую сторону. С этой коленкой мы делаем то же самое. Вперед-назад, вправо-влево и по кругу. Тазобедренные суставы. Вращение в одну сторону, вращение в другую сторону. А теперь со мной вместе пять раз назад, пять раз вперед, нога не касается пола. Раз, два, три, четыре, пять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре и пять. Отлично, с этой ногой то же самое. Раз, два, три, четыре, пять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре и пять. Отлично, смахнули немножечко. И теперь подойдем к пояснице или к животу немножечко посерьезнее. Берем наши руки вместе, вытягиваем их полностью вниз, делаем двойной замок. Теперь только таз отклоняется у нас вперед и только таз у нас идет назад, назад и вперед. Теперь добавляем дыхание. Когда у нас таз идет вперед, мы округляем нашу спину, мы выдыхаем и стенку живота, максимально прессуем к позвоночнику. Когда таз идет назад, мы вдыхаем как можно больше воздуха в легкие и выполняем так называемое ягическое дыхание. То есть много воздуха вдыхаем в живот. Да? Вместе со мной выдох. Да, так я стану. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Переполисовка. Ставим руки вместе, вместе мы сжимаем их в замочек. Наклоняемся немножко вперед, максимально сдвигаем лопатки, максимально выпячиваем грудную клетку вперед и таз подаем вперед с выдохом. Вдох назад таз, выдох таз вперед, вдох и выдох. Отличненько. Расставляем ноги немножечко пошире. Устремляем макушку наверх. Собираем энергию снизу, с мирового океана энергии. Вдыхаем. Поднимаем руки наверх. Выдыхаем. Вдох. Выдох. Переполюсовка, вдох, руки наверх, выдох с приседанием, вдох, выдох с приседанием, руки остаются внизу, на одной линии с ногами выпрямляем полностью ноги. Покачиваем в одну сторону, в другую сторону, таз вперед, таз назад, округляем спину и аккуратненько поднимаемся наверх. Руки наверх, вдох и выдох. Отлично, друзья, сейчас я сделаю глоточек водички. Почитаю ваши комментарии. Отличные комментарии. <смех> так, я очень рад, что видео и звук э, хорошее. Поэтому делаем с вами далее. Так, друзья, как я уже говорил в самом начале, мы с вами делаем очень хорошую э, динамическую динамику, я бы сказал. Да? То есть мы делаем динамические асаны. Мы сделаем солнечный круг, но не в классическом его представлении, а просто базируем и настраиваемся на солнечные круги. На солнечные круги какие-то дополнительные элементы. Это будет динамика. Смотрите, как вам тяжело. Если вам тяжело делать упор лежа, согните колени, поставьте колени на землю. Я, конечно же, буду еще раз говорить об этом. Еще раз буду обращать ваше внимание: так, солнечный круг. Ноги вместе, макушечка наверх, со вдохом поднимаем руки наверх. Становимся на носочке и в одну, в другую сторону покачиваемся. Отлично. Снова на пятки. Вперед-назад покачиваемся. Руки вверху, хотя вам и не видно, но они у меня там вверху. Здесь вправо-влево. И по кругу. Да, так называемая пальма. В другую сторону то же самое. По кругу кружимся. Наклоняемся немножечко ниже. Сильнее ветер поднялся. Наша пальма наклоняется еще ниже. В одну сторону и в другую сторону. Отлично. И полностью наклоняемся вниз. Отлично. Когда мы полностью наклонились вниз, обратите внимание на ступни, мы поднимаемся на носочки и перекатываемся обратно, поднимаем носочки наверх. Перекатываемся на носочки, поднимаем пятки, обратно перекатываемся, поднимаем носки в одну сторону вперед и в другую сторону назад. Аккуратно вперед и аккуратно назад. При этом желательно, чтобы у вас ноги были полностью выпрямлены. Если у вас ноги еще не выпрямлены, тогда сгибаем. И выгибаем две ноги, сгибаем, выгибаем две ноги, пытаемся полностью выпрямить, но не за счет классического растяжения, когда мы просто растягиваем и ждем, когда мышцы расслабятся и растянутся, а за счет динамического сокращения, да? немножко сократили, обратно отпустили, одну ногу согнули, другую ногу согнули, хорошенечко почувствовали свои тазобедренные суставы в одну сторону, Наклонились, одна нога прямая, другая согнутая. Другая нога стоит на носочке согнутая, другая на полной ступне, полностью прямая. В одну сторону, в другую сторону. Отлично. В правую ногу отодвинули назад. Выпрямили переднюю ногу. Чуть-чуть сделали по направлению выпрямления. То есть мы выпрямляем ее чуть-чуть. Обратно назад, выпрямляем чуть-чуть, снова назад, снова выпрямляем, снова назад. Пытаемся полностью выпрямить ногу, обратно назад. Ощущаем растяжение, ну не растяжение, а как бы такую легкую приятную растяжку в задней поверхности бедра и в икре. Да, отлично, аккуратненько. Здесь, Право... подводим ногу немножечко назад. Ставим нашу пролевую руку к левой ноге. Проворачиваем нашу правую ступню на полную ступню, чтобы удобно стоять. И здесь поднимаем руку наверх. Опускаемся обратно, берем ладошку, запускаем ее обратно вниз. Снова поднимаем руку наверх, делаем динамику и в другую сторону то же самое. Это несколько раз, не быстро, пожалуйста, делайте это. Чтобы вы осознавали каждое движение, которое вы производите своим телом. Отлично. Руку наверх поставили. Выпрямляем переднюю ногу. Снова ее сгибаем. Снова выпрямляем. И снова сгибаем. Снова выпрямляем. Снова сгибаем. Отлично. Обратно ставим. Убираем ногу назад. Если вам тяжело делать э, отжимание, поставьте коленки вниз, делайте отжимания. Если тяжело с коленками делать отжимание, лягте полностью на живот, просто поднимайте голову. Выбирайте свой вариант, который вам нравится. <coughs> Поставили коленки, грудную клетку, лоб. Со вдохом делаем кобру. Обратно наклоняемся вниз, касаемся носом пола. Снова наверх кобра. Снова вниз. Снова наверх. Снова вниз. Снова наверх. И снова вниз. Снова наверх последний раз. И выдох собака морда вниз. Собаки морда вниз. Одну ногу согнули. Другую ногу согнули. Одну ногу согнули. Другую ногу согнули. Да, делаем динамику. Отлично. Тянем икры, пытаемся ступню поставить полностью на мат. Отлично. Две ноги полностью выпрямили, сделали легкий руладос, потянули э, копчик наверх, да, немножко загнули немножко таз наверх, опустились вниз, пытаемся достать и пятками, и головой пола. Со вдохом правая нога вперед. Выпрямили ногу, согнули ее. Выпрямили ногу, согнули ее. Выпрямили ногу, согнули ее. Повторяю еще раз, не обязательно выпрямлять. Делайте как получается. Главное, чтобы сохранялась динамика. Да? Отлично. Прямо назад, да, чтобы вы почувствовали свои мышцы, чтобы вы осознали их. Да, такое легкое движение. Отлично. Здесь правая рука у нас стоит за правой ступней. Провернули левую ступню на полную. Подняли руку наверх. Опустили вниз. Посмотрели вперед. Снова наверх подняли. Снова в сторону. Снова наверх. Снова в сторону. Снова наверх. Снова в сторону. И теперь снова наверх. Остановились в этой позиции. Выпрямили переднюю ногу. Согнули ее. Выпрямили ее. Согнули снова. И еще пару раз выпрямили и согнули. Отлично. Возвратились снова в спринтера. Поставили ногу там где, у нас, там, где у нас руки на одной линии. Опустили таз полностью вниз, чтобы пятки стояли на мате. Подняли таз наверх. Опустили. Подняли. Опустили. Да, такие хитрые приседания у нас с опорой на руки. Отлично. Выпрямили снова таз и теперь поставили наши руки на коленки. Подняли тело вперед, опираемся на коленки. Подняли тело вперед, смотрим, вперед... Снова опустили, снова поставили руки вниз. Подняли вперед, опустили... Подняли вперед, опустили... Мне легче делать, я убираю руки сразу поднимаю спину. Если вам тяжело, сначала поставьте руки потом поднимайте спину... Отлично. Пару раз сделали. До серединки снова поставили спину. Подняли руки вперед. Опустили на коленки. Снова подняли вперед. Опустили. Пытайтесь сделать так, что когда у вас спина прямая, когда вы опираетесь на коленки, пытайтесь сделать так, чтобы спина у вас никуда не ходила. Чтобы она осталась в этом же положении. Подняли наверх. Опустили. Подняли. Опустили. Подняли руки наверх, поднялись наверх. Отлично. Отличный солнечный круг у нас с вами получился. Глоточек водички. Да, друзья, приятно, что даже дети нас смотрят. Так, продолжим с вами уже с другой стороны. Это будет у нас сторона с вами левая. Да, мы справа уже с вами сделали. В левой стороне будет примерно то же самое, та же самая динамика, только упражнения будут немножечко сложнее. Сказалось сложнее? Не, интенсивнее. Так, ноги вместе, макушечка наверх. Руки вперед, наклоняемся немножечко назад и под этим же углом наклоняемся вперед. Да? Немножко назад, немножко вперед. Да? То есть не нужно наклоняться чуть-чуть назад и прям сильно вперед. Вот под этим же углом, что вперед, что назад. Да? От центральной оси на один и тот же угол отклоняемся. Отлично. И с выдохом полностью наклоняемся вниз. Берем нашу левую ногу, отводим ее назад. Берем нашу левую руку, подводим ее к правой ступне. Да, вот у меня левая рука, вот у меня правая ступня. Другую руку, то есть правую, я отвожу наверх. Здесь выпрямляю переднюю ногу, снова ее сгибаю. И как я уже говорил в прошлый раз, не нужно ее прям сильно там выгибать и стараться, и как-то мучить себя. Выпрямляйте, как выпрямляется. Если там сколько-то остается. Если вы вообще в принципе стоите в этом упражнении, то это уже очень-очень хорошо для начинающего. Отлично. Убираем руку вперед и отводим ногу назад. Здесь касаемся тазом пола. И поднимаем таз обратно в упор лежа. Да, То есть если тяжело, то можно с коленки опустить вниз, и просто опускаться вниз и снова наверх. Да? Мы как бы <смех> делаем такую хитрую кобру. Если у вас получается из упора лежа, делайте из упора лежа. Да? И такую парочку раз. Очень хорошее упражнение для спины. Если у вас болит спина, сейчас прямо делайте это упражнение очень аккуратно и напрягайте мышцы таза, напрягайте нижнюю часть спины. Чтобы не. <смех> повредить позвоночник отлично колени грудная клетка лоб касаются пола со вдохом мы делаем кобру опускаемся вниз но ну, не полностью поднимаем наши руки наверх опускаем их вниз поднимаем наверх опускаем вниз поднимаем руки наверх опускаем вниз Поднимаем и руки, и ноги наверх. Опускаем вес. Поднимаем руки, и ноги наверх. Супермен Холд. Опускаем вниз. Вдох. Опустили вниз. Выдох. Вдох наверх. Выдох опустили. Вдох наверх. Выдох опустили. Со вдохом руки кладем мыск наши под плечи. Устраиваем наши ноги наверх. И поднимаем тело наверх. Если получается отжаться, отжимайтесь. Если не получается отжаться, просто поднимите его наверх. Парочку раз. И затем собака мордой вниз. Отлично. В Собаке мордой вниз сгибаем колени, опускаем их вниз в, в позу на четвереньках. Поднимаем снова таз, тянем пятки вниз, пытаемся поставить ступни полностью на мат. Снова уходим. Здесь мы выгибаем спину таким образом, чтобы у нас таз тянулся вниз. Да, чтобы копчик тянулся вниз, чтобы нижняя часть спины была округлой, как буква С. И когда мы возвращаемся в прогиб собаки, мы поднимаем голову... А, нет, прогиб лошади. Мы поднимаем голову наверх, таз наверх, вдох, собака мордой вниз, выход, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох, еще разочек вдох и выдох, и левая нога пошла вперед. Отлично, наша правая рука идет к левой руке, левая рука поднимается наверх, выпрямляем ногу, сгибаем ее. Вдох, выпрямляем ногу, выдох, сгибаем. Вдох, согнули, выдох, выпрямили, вдох, согнули, выдох, вдох и выдох. Отлично, наклоняемся обратно и подводим нашу <coughs> заднюю ногу к передней, таким образом, чтобы у нас с вами ступни касались друг друга. Здесь опускаем полностью таз. Опустили полностью таз, если мы все еще стоим на полной ступне, ставим руки там, где они у нас ставятся, да, где-то впереди сантиметров 10-20 от ступней и поднимаем таз наверх, полностью выпрямляем ноги, согнули, выпрямили ноги, выдох, согнули вдох, выпрямили, согнули вдох, выпрямили. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и выдох. Аккуратненько поползли с, с круглой спиной наверх, очень-очень медленно и немножечко потрясываемся, чтобы у нас мышцы спины пришли в тонус. Аккуратненько поднимаем руки наверх. И опускаем руки, выдох. Отлично, делаем глоточек воды. Друзья, если вы занимаетесь йогой один раз в неделю, по средам, это очень здорово, это очень хорошо, это очень хорошее начало. Но если вы реально хотите поставить себе цель сбросить там сколько-то килограмм, то вам нужно немножечко чаще заниматься поэтому друзья вот этот комплекс который я сказал если его выполнять раза три в неделю понедельник среда пятница то я думаю вы увидите какой-то эффект можете встать на весы до йоги на весы после йоги чтобы воочию убедиться есть ли эффект или нет да то мне верить это конечно хорошо но знать точно это лучше так друзья начинаем следующее это был наш солнечный круг, динамический. Сейчас будем делать с вами такой, такой же, но лунный круг. Для этого ставим ноги вместе. Начало, стандартный вход в обоих кругов одинаково. Вдох, руки наверх. Немножечко назад. Выдох, полностью наклоняемся вниз. Отлично. Со вдохом правая нога у нас уходит назад. Опускается на коленку. И подтягиваем ногу к себе. Опускаем ее. Подтягиваем ногу к себе. Опускаем. Подтягиваем ногу к себе. Если вы можете достать ступней руку, точнее рукой ступню, подтягивайте ее немножко сильнее. Снова опускайте. Снова подтягиваете. Притягивайте ее к тазу. Когда вы делаете это упражнение, кладите коленку на что-нибудь мягкое, чтобы у вас коленная чашечка, когда она будет двигаться, Туда-сюда, чтобы у вас не возникало никаких болевых ощущений. Отлично. Нога у нас стоит наверху. Упираемся мы с вами как рыцарь благородный, когда его принимают в сэры или в перы. Спина у нас прямая. И выпрямляем заднюю ногу. Выпрямили ногу. Согнули ее. Выпрямили ногу. Согнули ее. Выпрямили ногу, снова согнули. Снова выпрямили, снова согнули. Выпрямили ногу, снова согнули. Отлично. Выпрямили переднюю ногу, согнули. Выпрямили переднюю ногу, согнули. Ступня стоит полностью на мате. Не поднимается, стоит на мате. Снова выпрямили. Снова выпрямили, снова согнули, оперлись немножечко на мат. Отодвинули коленку от мата таким образом, чтобы задняя нога у нас полностью выпрямлена была и потянули нашу переднюю ногу назад. Отлично. Опустили коленки, поставили руки немножко вперед, поставили ноги к тазу, снова перешли в упор на четвереньки, снова поставили ноги к тазу. Снова перешли на четвереньки. И еще парочку раз сделали такие замечательные упражнения, которые суть, конечно же, йогические асаны, но очень интенсивно используются в пилатесе. Отлично. Поставили ноги таким образом, чтобы между коленями было примерно расстояние таза. Руки тоже таким же образом поставили. Голову со вдохом потянули наверх, таз со вдохом потянули наверх. Грудную клетку опустили вниз, лопатки свели вместе и плечами сделали полный круг. И в другую сторону то же самое, прокрутились плечами. То есть как бы плечи у нас на одном месте стоят, а тело все прокручивается. Отлично. Теперь взяли нашу правую ногу и подняли ее наверх. Нога максимально выпрямлена, максимально поднята наверх потянули коленку к плечу, снова наверх, снова коленку к плечу, снова наверх, коленку к плечу, снова наверх, коленку к плечу последний раз, снова наверх последний раз и опустили коленку. Опустились вниз таким образом, чтобы у нас таз лежал на пяточках, поопустили голову вниз, отдыхаем, выдох, Спокойный, спокойный вдох. Выдох и спокойный вдох. Со вдохом мы переходим в собаку мордой вверх. Это то же самое, что и кобра, только все тело у нас находится в воздухе. Колени, таз, все в воздухе. Если вам тяжело это делать, поставьте коленки или даже таз на землю. Если вам тяжело но реально это сделать то делайте коленки и таз наверху обратно перешли со вдохом снова собака морда вверх выдох поставили коленку перешли в <coughs> позу ребенка вдох собака морда вверх выдох вдох Выдох, вдох, снова собака морда вверх, выдох, собака морда вниз. Со вдохом правая нога устремляется вперед. Поставили коленку вниз, да? подвели к пятку к тазу, опустили снова, снова подвели, снова опустили. Снова подвели, снова опустили. То же самое с рукой. Захватили рукой, протянули к тазу, опустили. Наблюдаем за коленкой, чтобы не было никаких болевых ощущений. Подложите что-нибудь мягенькое, подушечку. Все же сидят по домам в home офисе, можно набрать подушек. Отлично. И еще разочек. Отлично. Теперь вкарабкаемся на это колено, да, как только что посвященный рыцарь, и поднимаем колено заднее, чтобы выпрямилась нога. Выпрямляли, выдох, согнули, вдох, выдох, согнули, вдох, выдох. Спина желательно расслаблена, вдох, выдох, снова вдох. Снова выдох. И теперь передняя нога. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Отлично. Подводим нашу заднюю ногу к передней. Так, чтобы между ногами было примерно... У нас с вами две ладони расстояния. Да? Вот таким образом. И приседаем вниз. Отлично. Ставим руки на коленки, поднимаем пятки наверх. Опускаем коленки вниз, поднимаем их. Опускаем вниз, поднимаем их. Чтобы удобнее было стоять, можно сделать на масте ощутить свою центральную ось на ментальном теле, потянуть макушку наверх, копчик вниз, и на этой оси, оставаясь, аккуратненько опускаем мы с вами коленки, поднимаем их, да, разрабатываем тазобедренные суставы. Или, скажем так, есть такие замечательные мышцы, называется псос, которые сгинают и разгибают наши ноги в тазобедренных суставах. Очень хорошие мышцы, недостаточно разработаны. Вот такими незамысловатыми упражнениями можно их и развить. Отлично. Ставим руки вниз. Да? Так примерно где у нас ноги. И пытаемся выпрямить ноги полностью наверх, таз. Опускаем вниз. Ноги наверх. Опускаем вниз. Снова наверх. И снова опускаем вниз. Снова ноги наверх. Добавляем руки, да, аккуратненько выпрямляем спину. Делаем замочек сзади и опускаемся вниз. Как можно ниже. Снова наверх. Снова вниз. Выдох. Со вдохом до серединки наверх. Выдох. До серединки наверх вдох. И выдох. Со вдохом снова до серединки наверх. Руки потянули вперед, выпрямились полностью со вдохом, потянулись к солнышку, поблагодарили, выдох, руки опустили. Отлично, друзья! Еще глоточек водички. Так, правую сторону лунного круга мы сделали, чандра намаскар, осталось теперь левую сторону сделать, иначе левая сторона обидится и будет нам какие-нибудь энергетические гадости делать. Так что, друзья, ножки вместе, макушечку наверх, копчик потянули вниз, со вдохом потянули руки наверх, немножечко опрокинулись назад, задний прогиб. И вперед с прямой спиной наклонились. Со вдохом левая нога назад. Поставили коленку вниз. Выпрямили полностью переднюю ногу, но при этом чтобы у нас руки лежали на земле. Если вам тяжело выпрямлять ногу, когда руки у вас лежат на земле рядом с ногой, то можно руки не поставить немножечко поближе к тазу тогда будет немножко легче и по опускаться придется не так ниже. Да? но если вы чувствуете в себе потенциал, то конечно же можете поставить руки вперед. Да и снова динамика вперед и назад выпрямляем ногу. Когда мы делаем вперед, мы можем не обязательно 90 градусов соблюдать между голенью и бедром, а наклониться еще немножко вперед и тем самым мы с вами растягиваем мышцы передние. Части бедра на левой ноге, да, чтобы мы хорошо вот эти шпагатные мышцы растягиваем. И обратно снова вперед и тазом и выпрямили ногу. Вперед-вдох, выдох, выпрямляем ногу назад. Вдох вперед. Назад обратно потянулись, выпрямили ногу. И еще разочек вперед. И выпрямили ногу назад. Возвратились обратно, подняли ногу, поставили ногу на подъем. И аккуратненько отправили переднюю ногу назад в упор лежа. Отлично. Одна рука вперед, другая рука вперед. Одна рука вперед, другая рука вперед, одна рука вперед. Другая рука вперед. Если вам тяжело, можете делать это упражнение, когда коленки у вас стоят на полу. Если вы чувствуете все потенциал, то не позволяйте себе ледниться. Отлично. Аккуратненько опускаемся вниз, ставим ножки на подъем и отдыхаем. Но таким образом, чтобы у нас коленки были вместе, чтобы грудная клетка у нас не полностью помещалась между бедеров, бедер, а лежала на бедрах. Руки выставляем вперед, растягиваем спину и максимально ее расслабляем. И есть такая замечательная последовательность, очень подойдет к теме нашей сегодняшнего занятия. Сжигание калорий или похудение ⁇ это такая, называют, такая последовательность, как мышка, кошка, собачка. Вот то, что мы сейчас с вами выполняем, это называется поза мыши, затем есть поза кошки, да, это когда мы на четвереньках таз и голову опускаем вниз, максимально округляя спину с выдохом и со вдохом мы делаем собаку мордой вверх, то есть мы опускаем таз вниз, поднимаем колени в воздух и голову наверх, это собачка Затем снова переходим в мышь, в кошку, и затем снова в мышку. И получается у нас снизу мышь, кошка посерединке, собака наверху, но при этом коленки отрываются от мата. Ставим коленки вниз, таз подтягиваем наверх, сделаем кошку, опускаем таз вниз, получается мышка. Кошка, собака. Выдох, кошка, вдох, мышка, выдох, кошка, вдох, собачка. Видите, какие замечательные асаны есть в йоге. Снова мышь, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И теперь из мышки, минуя кошку, прямо переходим в собаку мордой вверх. Теперь собака мордой вниз. Да, это так называемые отжимания, индийские отжимания Данд. Очень хорошие. Я советую вам делать их каждый день. Из собаки мордой вниз мы переходим в собаку мордой вверх. Из собаки мордой вниз... Мы переходим в собаку мордой вверх. Это средний вариант. Полегче вариант. Мы ставим колени на землю, поднимаем таз наверх, поднимаем, отрываем колени, поднимаем таз, переходим в собаку мордой вниз. Ставим снова колени, переходим в собаку мордой вверх, отрываем колени. Да? С переходом на колени так называемые дантанджимания для тех, кто пытается освоить свое тело. Для тех, кто уже освоил свое тело или считает, что освоил, тогда можно миновать фазу коленей и с одной собаки переходить сразу в другую собаку. Да, это такие самые популярные или, скажем так, распиаренные отжимания дант. И есть еще один вариант, достаточно продвинутый, когда мы как бы подныриваем, мы сгибаем не ноги, а руки сгибаем. И здесь как бы подныриваем наверх, собаку мордой вверх. И обратно то же самое. Снова подныриваем вниз. И наверх собака мордой. Здесь обратно вниз. И еще разочек. И вниз. И снова вверх собаку мордой вниз. Отлично. Левая нога у нас идет вперед, опускаем правое колено и вытягиваем переднюю ногу, снова ее сгибаем, снова вытягиваем, пытаемся максимально опуститься вниз, максимально наклониться вниз. Здесь для тех, кто уже освоил это упражнение, Тождественно, как говорят математики, и обратное. То есть руки мы тянем не к тазу, а наоборот в другую сторону. Если вам уже слишком легко, то ноги, руки тянете вперед, прижимаете максимально грудную клетку к, колен, к коленке или к бедру и аккуратно выпрямляете переднюю ногу. Да, снова та же динамика. То есть не нужно своему телу давать послабление, потому что тело... Как говорил великий классик йоги, притворяется шлангом и считает, что оно ничего не может, а может только лежать на диване и ныть. На самом деле это не так. Наше тело может очень много. и не просто тело какого-нибудь шаулинского монаха, а наше, ваше, ваше тело может намного большего. Вам нужно просто встать и сделать это. Отлично. Здесь поднимаем коленку назад да, и аккуратненько выпрямляем ногу, разворачиваемся вперед, так чтобы у нас ноги с вами были достаточно широко разведены. Ставим руки примерно сантиметров в пяти или можно сказать, чтобы основа ладошек была на одной линии с большими пальцами ног. Смотрим вперед. Смотрим вниз, округляем спину, подаем таз вперед, голову вниз. Здесь голова идет наверх, таз идет наверх легкий лордоз, спина полностью выпрямляется, выдох. В Выдох сейчас, когда у нас спина округлая, вдох, голова наверх, таз наверх, вдох. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Выдох. И вдох, отлично, теперь руки у нас стоят там, где они стоят, наклоняемся и пытаемся положить голову между ладошек, но при этом, чтобы ноги не сгибались. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И то же самое упражнение для продвинутых. Касаемся ладошками ног и пытаемся положить голову между ступней. Выдох и здесь вдох. Выдох и здесь снова вдох. Выдох и вдох. Сейчас руки максимально отводим назад и сгибаем ноги. И пытаемся одну ногу выпрямить, другую ногу согнуть. Большая нагрузка на ладони, большая нагрузка на верхнюю часть спины. Но ноги практически расслаблены. Отлично. Возвращаемся обратно. Сдвигаем ноги вместе. Да, я разверну. Сдвигаем ноги вместе и отводим одну ногу назад. Возвращаем ее обратно. Отводим другую ногу назад. И таким образом делаем парочку раз. Да, если вы ощущаете в себе силы, вы можете создать фазу полета таким образом, чтобы у вас две ноги были в полете такие легкие прыжки. Отлично. И если вы ощущаете в себе еще больше потенциал, даже после этого замечательного упражнения. Можете сразу две ноги отправить в упор лежа. Отлично, Подпрыгаем вперед, ставим руки где-то сантиметров 10-20 и выпрямляем ноги падахастасана, о, утканасана. Падахастасана, приближаем руки к ногам, пытаемся наклониться немножко вниз. Со вдохом с прямой спиной возвращаемся обратно и опускаем руки. Отлично, глоточек воды. Так, друзья, и сейчас напоследок еще одно замечательное упражнение, которое называется триканасана. Ноги вместе, расширяем ноги немножечко подальше. Одна нога, так, где у меня правая нога? Вот это вроде у меня правая нога. Поворачиваем в эту сторону, так, чтобы у нас одна нога смотрела вперед, другая нога смотрела в одну сторону. Таз у нас никуда не проворачивается, как стоял, так и стоит. То есть, чтобы живот был повернут вперед. И аккуратненько наклоняемся вниз. И возвращаемся обратно. Еще вниз и обратно. Еще чуть вниз и обратно. Здесь мы берем нашу руку. Если у нас правая нога впереди, то тогда левую руку закрываем. Энергетический пробой вот этот у нас внизу внешней части позвоночника и аккуратненько опускаемся вниз, но постоянно себя поддерживая, постоянно поддерживая рукой, опускаемся вниз настолько, насколько мы можем, и затем разворачиваемся, поднимаемся обратно наверх. Снова опускаемся вниз, снова опускаемся наверх. Отлично, парочку раз вниз, парочку раз вверх. Отлично. Отлично. Усложняем упражнение. Наклонились вниз, поднялись наверх, ступню провернули, эту ступню левую провернули вперед, поменяли руки, опустились вниз. Снова подняли, поменяли ноги, опустились вниз. Да, и делаем это упражнение несколько раз. Пытаемся не наклоняться вперед. Да, то есть вот вперед не нужно падать, а держаться в одной плоскости. Отлично. Очень хорошо прощупываются все мышцы. Очень хорошо прощупываются все сухожилия и суставы. Сразу ощущается, где больше внимания нужно уделить. Отлично. Теперь... Правую ногу снова проворачиваем, опускаемся вниз, поднимаем руку наверх. Опускаем руку вниз, очень аккуратно пытаемся сохранить прямость ноги, чтобы нога не сгибалась. Снова разворачиваемся, снова опускаемся вниз, и снова поднимаемся наверх. Снова опускаемся вниз и наверх. Отлично, и вниз. Снова наверх аккуратненько и двумя руками потянулись наверх встали поменяли ноги в другую сторону опустили снова вниз руку наверх постояли утвердились и опустили руку вниз снова наверх снова вниз снова наверх а если у вас проворачивается таз это нормально в другую сторону Отличненько. И здесь снова двумя руками аккуратненько поднялись. Так, друзья, ну и в завершение еще одно замечательное динамическое упражнение, которое укрепит мышцы вашего пресса и придаст тонус э, всем мышцам кора. Это замечательное упражнение, когда мы берем в руки наши ступни, Немножечко облокачиваемся назад, для того, чтобы мы балансировали с вами на кресе. Если больно и неприятно, под, под, под, подложите подушечку или мат, или какую-нибудь другую мягкую какую-нибудь штучку, чтобы было удобно и хорошо. Одну ногу выпрямляем, вторая висит в воздухе. Другую ногу выпрямляем, вторая висит в воздухе. Да, с первого раза, наверное, обе ноги у нас не выпрямятся, но попытаемся это сделать. Да? Если вы сделали, попытались три раза и падаете вниз или падаете вперед и не можете держать в равновесии, в качестве исключения подойдите к стене и попробуйте сделать это, опираясь на стену, но только один раз. Да? Один раз сегодня, на следующий раз уже все. Делаем такие замечательные упражнения, растягиваем мышцы задней поверхности бедра. Отлично. И делаем парочку упражнений на мышце пресса. Вставим руки впереди и пытаемся выпрямить ноги. Снова руки впереди, пытаемся выпрямить ноги. Снова руки впереди, пытаемся выпрямить ноги. Снова впереди, снова выпрямляем. И теперь делаем на И снова выпрямляем руки. Теперь ноги у нас на месте, руки прямые. Отлично. Посидите, отдохните. Парочку дыхательных циклов. Это так называемая лодочка или навасана. И э, лодочки, к сожалению, сейчас, ну не сейчас, а раньше давали течь, поэтому нужно сделать пробоину, залатать, а вы уже в лодке это сидите, не знаете, что делать. Я вам покажу замечательное упражнение, которое вы можете использовать даже в этой ситуации. Вы полностью выпрямляем ноги, но ноги у нас не вместе, а немножко раздельно. Делаем на намасте, тянем руки вниз, залатываем пробоину. Снова на намасте, снова залатываем пробоину. Да? Мы пытаемся с вами поднять наше осознание, то есть мы пытаемся макушечку тянуть наверх и выпрямить нашу спину. Отлично, и опускаем ногу, расслабляемся, трясем ноги, трясем руки и пытаемся расслабить полностью тело. Так, делаем глоточек водички и переходим к расслабляющим практикам. Итак, друзья, я очень вам советую после такой супер-мега-динамической практики лечь на спинку и полежать сколько-то там времени, минут 5-10, не больше 10 минут, потому что изменится состояние сознания, захочется спать, и все станет совсем не так, как сейчас, поэтому не больше 10 минут, желательно вообще минут 5-7. Если вы ощущаете в себе какой-то духовный потенциал, да, вот с ко, вот в йога позанимались, если так все здорово, хорошее настроение, можете со мной вместе помедитировать. Если вы чувствуете как бы конец энергии нету у нас энергетического какого-то контура, то тогда полежите и отдохните и возможно, вы наберете в свое эфирное тело немножечко больше энергии. Так, друзья, тогда решаем, что мы хотим делать, медитировать или лежать. В любом случае, чтобы вы не делали, макушечку мы тянем немножечко вперед или наверх. И расслабляем спину, расслабляем наши ноги, расслабляем нашу голову, расслабляем дыхание, расслабляем полностью глаза расслабляем язык мы расслабляем руки расслабляем ноги мы расслабляем с вами спину расслабляем тазобедренные суставы и ощущаем тело как один большой шар Дыхание становится ровным, поверхностным. Мы расслабляем весь этот шар, это тело и наслаждаемся волной расслабления. Большое спасибо за то, что были с нами. Большое спасибо за то, что вместе со мной занимались. Пока, друзья. До следующей встречи.